Усталые игрушки. Привет, друзья. Сегодня я хочу рассказать о самой крутой теории за всю историю канала. Так вот, полочника сняли в моем доме. А перед началом я рекомендую подписаться на мою группу ВК, где всегда будет свежая инфа. Еще я хотел бы извиниться за то, что роликов давно не было. Главная беда в том, что я не могу зайти в ВК с ноутбука. Ну ладно, начнем. Недавно я смотрел на коммент Диггеридона «Это где такой домик» и думал, действительно, мой дом очень похож на дом из оригинала. Потом я вспомнил несколько фактов и подумал. What? What Но это была очень правдоподобная теория. Потому что у дома в первом ничего мистического не видели, а я сам снял полочника. Серьезно, новички. Я сам его видел. Зайдите на канал и посмотрите. Также у меня в небе кружки летали. Это у меня на канале тоже есть. Дальше, в крепипости сказано, что дом был в Москве. А кто помнит, где я живу? Правильно, в Паупе Мира. В Москве. Ну а на этом видео кончается. Желаю успехов в поиске оригинала. Пока.